и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя. Ну, досчитаем. На третий день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и о главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место и он подал чашу в руку фараонову. А главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Uh -huh. Спасибо. Ну, а, собственно, мы уже почитали главу всю. И для нас, конечно, так если рассудить, ну, похожие сны. Там, три ветви, значит, чаша, э фараону здесь три корзины правда птицы клюют ну так вряд ли мы тоже решились как-то бы толковать оказалось что результаты совершенно противоположные собственно говоря у двух снов причем у евреев есть толкование что им с хлебодару свиночерпием приснились сны один другого касающиеся другого Хотя, ну, это, отец Олег говорит, что там в еврейском тексте можно понять, что, вот, из формы выражения, что не хлебодар рассказывает сон про, про вино, не виночерпи про вино, а хлебодар, а виночерпи про хлеб. То есть, сны относительно другого. Но, по крайней мере, у них есть толкование, видимо, основываясь на ну, вот, особенности вот, еврейского языка, что одному было толкование другого, одного, а одного другого. То есть Виночерпия был и сон, и толкование про Хлебодара, а Хлебодару про Виночерпия. И здесь вот э, э, слова в 16 стихе. Главный Хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал его, э, что некоторые переводят, что истолковал он правильно, что он как вот как, как ему было явлено значит, понимание, так он и, и истолковал. Но на самом деле из текста это не выходит никак. Это какие-то такие иудейские домыслы. И вообще, здесь слово хорошо в смысле в хорошем, в хорошем смысле имеется в виду, что истолкование его с добрым концом таким, что вернут. Да, то есть он сбодрился, потому что пиночерки вернут, наверное, мне тоже три корзины, у него три, значит, ветви, а у меня три корзины, его вернут, наверное, и меня. И так вот стал жизнерадостно, оптимистично как-то рассказывать. А оказалось, что вот такой результат противоположный. Ну, сейчас мы поговорим подобрее, подробнее об образах. А здесь скажем, что некоторые, ну, в частности, опять же, евреи. Вот, отец Олег Синяя, кстати, очень любит иудейские вот эти толкования, ну, потому что, казалось бы, действительно, Тара, закон, все это в еврейском языке, еврейский текст, ну, кому никак понимаете, как не евреем, да, его правильно. Вот. Но все-таки. Нам важнее святоотеческое толкование, потому что это же толкование-то иудейское, не позднее, достаточно такие уже, после, после пришествия Христа, и доверять им просто небезопасно. Потому что ведь они Христа толкуют по-своему, Мессию по-своему объясняют, вот эти мессианские места, да, в Священном Писании они тоже по-своему толкуют так, чтобы они не, не были похожи на пришествие Христа. Вот. Поэтому, конечно, ну зачем такие уже изыски? Они, они еще такие вот замысловатые, вот часто эти, вот, кого-то каких-то ангелов там включают, где их нет и, и так далее. Вот. Но и здесь они некое есть, ну не то что обвинение, но вот такое сетование, что Иосиф надеется на человека, что вот он всегда надеялся на Бога, а тут он обращается на человека, вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, к виночерпи, да, после того, как растолковал, и э, примени обо мне фараону. А, и они говорят, вот надо было на Бога надеяться, и поэтому он еще вот там два года еще пробыл. Но все-таки это есть, кстати, еще у Блаженного Августина, не только у евреев. Но все-таки святитель Иоанн Златоуст, он говорит по-другому. Он говорит, заметь, что восстановление Виночерпия прошло, как сказано, два года. Ему нужно было ожидать благоприятного времени, чтобы выйти оттуда со славой. Иосиф. То есть. Если бы Виночерпий... Вспомнив о нем прежде сновидений фараона, своим ходатайством освободил его из темницы, то его добродетель для многих, быть может, осталось бы неизвестным. Ну, то есть, вот Виночерпий сразу вспоминает, его выводят и все. Там уже повода бы не было, куда бы он делся, дальше непонятно. Может, свободу бы дали, вернулся бы на родину, да? А теперь благопромыслительный и премудрый Господь, как искусный художник, зная, насколько времени золото должно оставаться в огне и когда его нужно вынимать оттуда, попускает виночерпию забыть об Иосифе в продолжении двух лет, для того, чтобы настало время и для сновидений фараона, и по требованию самой нужды праведник сделался известным по всему царству фараона. Вот, все-таки. Я думаю, нам ближе к толкование святителя Иоанна Златоуста, потому что он здесь два момента выделяет. С одной стороны, Господь попускает ему для того, чтобы он подготовился и вы, вышел как золото, очищенное в горниле, без всяких примесей. Без э, э, сучка, без задоринки, да, без э, значит, совершенным из этих испытаний. А с другой стороны, он выйдет по поводу, который даст ему возможность пос быть поставленным рядом с фараоном, стать царем Египта, а это спасет его семью от голодной смерти, промыслительно, который, из потомков, который должен воплотиться Христос. Он же не из Иосифа колена, Господи, а из Иудина, несмотря ни на что. Вот такое плакало. Ну и святитель Филарет тоже рассуждает об этом, говорит, что... Но, может быть, Иосиф просил его помощи, вот Виночерпия, не столько по собственной нетерпеливости, сколько по случаю данному проведению. И, может быть, двулетнее после того продолжения заключения было не наказание погрешности, но только исполнение седмеричного искушения и очищения праведника якобы Златов в При Притом, должно заметить, что слова Иосифа исполнились, хотя Виночерпия о том и не думал. То есть... Свидетель Хилаевич добавляет, что он все равно это через слова, через просьбу. Он через два года, но он-то вспомнил о ней. Еще неизвестно. Но хотя, конечно, может быть, и так вспомнил бы, да, когда фараон затруднился протолковать свой сон. Но тем не менее, вот Иосиф его просит, через два года, ну, забыл, да, сначала он говорит, вспоминай я грехи свои. То есть он понял, что он допустил вот такое в отношении к ближнему, неблагодарность. Да? Но тем не менее, все-таки и думать, что там Иосиф допустил какую-то человеческую слабость. Почему? Мы же все вот в этой жизни живем, мы же и к, человек, и к людям прибегаем за помощью, и Господь через людей часто благотворит, помогает, действует через людей. Мало того, есть, допустим, в достопамятных сказаниях такой случай, где описывается священник, который был свят, на литургию видел ангела, сослужащего ему, а во время последней литургии он произносил некую ересь, не скажем, не скажем какую, и когда шел другой монах, дьякон, и ему стал сослужить, дьякон ему указал на это. А священник, он с ангелом общался, как с людьми, и говорит, правда это? Ангел говорит, правда а почему же ты раньше мне не сказал? Ангел ему говорит, а Богу угодно, чтобы человеки были вразумляемы от человеков. Понимаете? Вот так вот. И вразумляемы, и чтобы мы помогать. Господь всем может помочь-то прийти. И нищим, и больным, и все. Но Он хочет, чтобы мы поучаствовали вот в этом. Чтобы мы изменились. Вот Поэтому вот эти вот обвинения, что Он там к людям обратился, ну это показывает его, в том числе и смирение, кстати говоря, может, можно так воспринять. Святитель Филарет особенно настаивает на том, что вот когда он рассказывает о себе вначале, он никого не обвиняет. Я украден из земли евреев, то есть он не говорит, что его братья продали, что это они не обвиняет их не Говорит, какие негодяи там, значит, он практически, да? Вот так вот это описывает ситуацию. А также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу. Не обвиняет там эту госпожу э, похотливую, господина несправедливо, э, по, значит, Патифара, да, который не разобрался, бросил в темницу. Никого не обвиняет. Вот почему он не обвиняет? Ну, он говорит, это не в его правилах. Он так не живет, он так не чувствует, так не думает. То есть, вот что значит, человек ходит под пред Богом, понимаете? Вот случилось, но если представить, что с кем-то из нас это случится, со мной, допустим, я, наверное, ядом зайду, okay, там, okay, вот, okay. и зайду, и всех стрелами пронзю, там кстати, если yeah, смогу, словесными хотя бы, да, ненавистью какой-то вот это, и все. Ну, по крайней мере, сколько мне времени придется, если уж я и... Ну, сколько времени придется, чтобы это все как-то принять, да? Иосифа нет. У него нет этого изначально. Сразу же вот так воспринимает. Понимаете, что, значит, э, вот, какой, несмотря на то, что он человек ветхого завета, поэтому вот он ну, прообраз Христа. Поэтому он, Господь такого потом его и возносит. По его вот смирению. Когда он уже, так сказать, созрел, как зрелый плод, вот Господь его берет и выставляет на, значит, на общее такое употребление, можно сказать. Ну, сны, ну мы не будем разбирать сны, собственно, он Иосиф тут уже истолковал, да, три ветви, три дня, три корзины, три дня, все это по роду деятельности сны, они принадлежат каждому, виночерпи, значит, ягоды, вино, ну, есть некоторые критики, которые говорят, что в Египте ну, по Геродоту там не было вина, там, значит, там, он не говорит, что не было вина. Вино было известно, но что там было распространено пиво, типа пивные какие-то напитки. Но, тем не менее, в истории есть свидетельство и о потреблении вина, тем более, это было гораздо древнее, гораздо за много веков до Геродота. И там могло уже к тем временам измениться, к Здесь три корзины. И вот все это символически вот так вот растолковывается. Здесь же описывается реализация вот этого, собственно говоря, исполнения вот этого объяснения, день рождения фараона, но все эти правители, сатрапы, деспоты, тираны и фараоны и прочие, но это у нас сейчас называется деспот, сатрап, там это обзывается, это были, в общем-то, титулы правителей. И они очень любили эти праздники, когда там Артаксеркс, да, вот праздновал, описывается в книге Есфир, он там, там описывается пир, что-то сколько-то 153 дня, что ли, он длился. Какое-то очень огромное число, я даже его забыл. Он со всей своей империи, значит, собрал начальников этих всех областей и вот праздновал очень роскошно. Фараон. Не сказано, что сколько дней праздновал, но тем не менее вот э, тоже, наверное, как-то так широко. И э, часто с днями рождениями была связана амнистия, то есть честь дня рождения царя фараона. Отпускаются, да, да там какие-то, вот, ну, толкователи говорят, что вот подавнистий Виночерпи попал по этой причине, а Хлебодар как-то вот не потому, что к дню рождения казни привязывались, то есть это было не принято вообще-то, ну, может быть, они по одному делу проходили там, допустим, если было это дело о покушении, да, ну, как если его признали, то его и умертвили. Вот. И заканчивается. И не вспомним главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. То есть согласно Яну за того, что это было промыслительно. Вот такое краткое изложение сама глава небольшая, собственно говоря, толкование. Тоже немного надо сказать на эту главу, потому что ну, тут все понятно, в общем-то, да? Но тем не менее, мы можем выделить в этом тексте несколько тем, которые нас которые связаны с Евангелием, с Новым Заветом, с подвигом Христа. И в частности, вот преподобный Нил Синайский говорит, что Виночерпий и Хлебодар толкуются следующим образом. Думаю, пишет он, что старейшина Винарски, ну вот это Виночерпий, означает христиан, приносящих Богу вино веры. Почему он был помилован? Да? Он приносил фараону вино веры, он был искренне предан и был помилован. А старейшина Житарский, но ну это по Славянскому, то есть это Хлебодар, указывает собой на это сонмище убийств Господних, неверных евреев, у которых за великое жестокосердие и неразумие отнята глава. Но ну, ему, сказано, отсекли голову, да. И потом повесили на древе. Ибо Христос именуется главой церкви, и Он не глава неверующих в Него. Поэтому не уверовавший в божественную проповедь обезглавливается и предается позорной смерти. Ну как бы получается тут по толкованию Нила Синайского, неверующего Христа, он теряет голову. У него нет главы, как это есть ну, как у нас говорят, без царя в голове, да? без царя, А тут вообще без головы у нас говорят. Ну, это вообще без головы. Вот, и получается, кто э, от Христа отказывается, это вот как старейшина вот этот житарский, то есть э, хлебодар который хлеб жизни, Христос, наша глава, да? А он, отказывается от головы, собственно говоря, ну, образ такой, да? И он теряет свою голову, в конце концов. Вот э, тоже... Древний западный отец э, с неудобным произносимым именем, в прошлый раз я уже его цитировал, Квот, воль, кволь, квот Вольтедей Карфагенский, он э, следующий момент отмечает: Не считая чуждым тайне страдания Господа, то, что два царедворца дворца фараона были вернуты с Иосифом в это страдание, чтобы таким образом было восполнено. Число трех распятых, из которых наш Иосиф Христос по открытию тайны Одного наказал заслуженной казнью, а другого освободил по им незаслуженной милости Эти священные события происходили тогда в, образ, происходили тогда в образах, дабы полное откровение их всегда сохранилось для нас То есть вот э, хвот вульптей, надо курсы по, по произношению этого имени ответить вот Вольт Дей, карфагенский святитель, насколько я помню, такое имя. Вот он так вот Все это как два, это образ двух разбойников. Как Господь на Голгофе умер, один по правую пошел на небо, вознесен, да? а другой погиб. Кстати говоря, вот, ну ладно, вознесен главой, это мы еще сейчас поговорим. Святитель Ианн Золотоус тоже рассуждает вот так, в общем о параллелях Иосифа и Христа. В жизни Иосифа и Христа. Ну, собственно, в жизни и всех событий. А теперь посмотри на того истинного еврея. То есть, он говорит о Христе здесь уже. Того толкователя не снов, а истины и яснейшего ведения, который пришел от полноты божества и от свободы небесной благодати в эту телесную темницу. То есть, вот как Иосиф, да, он был свободный. Вот он спускается теперь в темницу, вот в боговоплощение. Которого не смогли изменить соблазны мира сего, не могло извратить никакое развращенное мирское вожделение. То есть Христос, он не подвластен был страстям. Как Осип не поддался на значит, соблазнение, Господь Иисус Христос никакой страстью не был затронут. Который, будучи искушаем, не пал, подвергался нападениям, но не нападал, Который напоследок, будучи схвачен за одежду тела прелюбодейной рукой синагоги, синагоги его, то есть евреи схватили его за тело, как это, значит, госпожа за одежду, сбросил плоть и взошел свободным от смерти. То есть Иосиф сбрасывает одежду, оставляет. Руку, а Господь Он попускает тело забрать свое. Вот евреи хотят убить, вот убивается. Да? Оставляет тело, но тем не менее воскресает, зашел свободным от смерти, то есть побеждает смерть, прелюбодейка распространила клевету. И на Господа клеветали, да, когда говорили воины, что скажите, что украли, что он не воскрес. Ну и до этого при жизни клеветали. Когда не смогла удержать того, кого не устрашила темницы и не удержала преисподняя. То есть это уже по воскресенье клевета. Когда они заплатили воинам и сказали, скажите, что... Когда мы спали, значит, ученики его взяли и украли. И куда он сошел, словно, преисподняя, и куда он сошел, словно, для наказания, оттуда освободил других. То есть он сходит с преисподня, Господь выводит всех ожидающих его, но здесь частично это вот прообразовало освобождение Виночерпия. Где на него были наложены смертные оковы, там он разрушил оковы мертвых. Вот такое, такая параллель Иосифа со Христом. Но, э, кроме этого, э, можно вспомнить, что вообще вот эти образы, которые в, этом, в этой главе э, мы встречаем, это образы евангельские евхаристические. Хлеб и вино. Хлебода, виночерк и хлебода. Это образ Евхаристии, собственно говоря. И вот, отталкиваясь от этого, тоже можно ко многому прийти. А Евхаристия, она связана со смертью. Господь говорит, сие творите в мое воспоминание, доколе я приду. Это кровь моя. Да? То есть, он отдает тело, проливает кровь. Это предстоит ему сделать, когда он на тайные вещи пророчествует. И вот здесь, собственно говоря, такое тоже отсылает, отсылаемся мы к Евхаристии. Кроме того, здесь можно вот так вот порассуждать. В некоторых э, толкованиях вино, оно э, толкуется как образ Духа. Вообще-то образ Святого Духа чаще вода. Но тем не менее, встречается, что и э, Святого Духа. И святитель Игнатий Бринчанинов говорит, что хлеб вещественный есть образ хлеба небесного, и вино есть образ истинного духовного питья на псалом 103 он толкует и вино веселит в сердце человека и если, и если рассуждать вот от этих образов отталкиваясь то хлеб свое тело Господь дает умертвить да? убивают. Он как вот убивают Янзотов синагога взявшись за плоть значит покрывала оставляет у себя убивает а дух он не, не убивает он не может, они не могут его ни душу, ни дух, они не могут и виночерпи, остается жив. Ну, я вам это вот, это то, что я вам сейчас говорю, это мои, может быть, даже фантазии. Просто я намечаю пути, где можно вот, в чем можно увидеть параллели. Потом, ну, три дня, это прямая параллель, три дня в огробе. И... Когда значит, Иосиф пророчествует, да, толкует сон. Потом скажет, через три дня. Три дня в темнице, три дня в огробе. И у того, и у другого. Причем можно понимать, что опять же хлеб, да, хлебодара, его, видите, его повесили на древе. Причем вот это еще через три дня фараон снимет с себя голову. Да? Здесь то же самое сказано, что и с виночерпием. Там через три дня фараон вознесет главу твою, и здесь то же самое, вознесет. Просто для перевода это было бы непонятно. Вознесет. Но там сказано, что вознесет, он тебя поставит с фараоном, а здесь сказано, вознесет, он тебя распнет, он убьет. И вот это уже мы можем тоже понимать, как повесили на древе, это распятие, хлебодар повесили на тело, хлеб распяли, да, а через три дня вознесет главу, это воскресенье, это вознесение. То есть вот тоже такие связи. Некоторые толкователи обращают внимание, что Иосиф говорит, вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараона. То есть здесь тоже тот же самый глагол, вспомни меня, вспомни меня перед фараоном. Святитель Амбуси Медиаланский он, он, он говорит, он повторил во второй раз вспомни, потому что он знал, что тот не вспомнит, как, из, как избавился от бедствия, когда вновь получит власть. То есть здесь можно основать, что он понимал, что он вспомнит через два года. То он забудет и вспомнит через два года, что дважды он вспоминает. Вот. Дальше птицы, клюющие плоть. Тоже такой образ, да? Как бы тут в нет случайно. Вот в 19 стихе мы читаем. Через три дня Фарон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на древе, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя. Ну, вроде бы мы не имеем такой прямой параллели с распятием Христа, потому что никакие птицы не клевали, тело его нетленно э, осталось, положено было в гробе. Но если мы вспомним э, хри, выражение в Христа в Евангелии, где будет труп, там соберутся орлы. Есть такое выражение, помните? Непонятно да? Слово понятное. Вот. Это говорится о последнем, о пришествии Христа, где будет труп, трупом он, по толкованию святых отцов, здесь подразумевает по трупам себя самого, то есть распятого свое тело, и себя называет трупом, а орлами апостолов. И если вот отталкиваясь от этой аналогии, мы можем сказать, что это пророчество о причастии. Потому что если апостолы орлы, а Господь называет себя трупом, телом, да, то причастие, собственно причастие его тела, и птицы клевали, значит и плоть. Птицы будут клевать плоть твой из тебя. Но свидетель Филарет говорит, что египтяне сначала осужденных убивали, а потом уже вешали для поругания. Нет, тело но тут еще не до конца понятно то ли ее отделяли то ли э, снимет с тебя главой это образное выражение, что ее умертвят тебя то есть снять главу да, вот, может это образно здесь не говорится не да, вот когда в 22 стихе сказано главного хлебодара повесил на древе и то есть получается, что те же хлебодар и, и виночепи, вот они вот, прообразуют даже самого Христа в каком -то смысле только христа и распятого и воскресшего причем здесь даже мы можем увидеть что когда иосиф просит виночерпия, вспомни меня когда хорошо тебе будет то здесь можем толковать что иосиф уже сам меняется как бы по значению с виночерпием если виночерпий прообразует в этом случае Христа, то Иосиф, благоразумного разбойника, который говорит, помени меня, Господи, когда придешь во царствие Твое. Ну, это, мне кажется, уже перебор, да? Вот, но я просто, чтобы показать, что на самом деле, что здесь столько смыслов и разных вариантов толкования, но это явно вот такая, как говорят сейчас, аллюзия, какое-то указание на пророчество такое на священную историю уже евангельскую, нового времени, пришествия Христа. И вот здесь это не такая простая глава, она наполнена евхаристическими и евангельскими образами. Видите? И я думаю, что это только мы вот поверхностно как-то коснулись. А если здесь поработать над этим, то можно гораздо большему прийти. Но есть опасность, что мы напридумываем.